За а, она крутая. <смех> <смех> <смех> что <Чё> это было? Самолет. А что он там делает? <смех> Зачем? А что в этом домике? Ты приказ? Да. <сíки> как ты это поняла? Интересная штука. Колодец, что. почти разрушилась. Куда идет свет, значит там кто-то Куда идет свет, значит, там еще живет. Коты. Там живут коты. Знаете, там даже на подоконнике есть горшки. Казалось, что он все еще живой. И мужик уж очень больно неразговорчивый. И говорит, что ему вообще не интересно сколько лет, чья дача, почем. Вот так вот люди даже не интересуются культурным наследием. И, к сожалению, как мы видим, колокольня уже почти разрушилась. Я не знаю, колокольня, башня, это смотровая вышка. И, судя по всему, скоро полностью рухнет. И жителям будет просто плевать. Обидно. начинается. Раз, раз, слышно? Привет, друзья! Не ожидали меня в таком вот ракурсе увидеть. Сегодня мы попали на одну из заброшенных лагерей, даже не лагерь, скорее всего, это какой-то пансионат для военных. Вот. Посетили мы его сейчас, вот прям самый последний момент, потому что мы приехали в Сестрорецк, толком ничего было. Те заброшки, которые были, я поставляю кадры, они были в очень печальном состоянии, буквально за полгода, Наверное, то, что я смотрел кадры И то, что сейчас Они очень сильно превратились в ничто Просто там один сгорел, другой развалился третий, э, В третьем поселились какие-то цыгане М -м -м, Я уже расстроенным был Я думаю, те, кто подписан на мой инстаграм Уже увидели, э что я был немного расстроен Того, что не нашли более-менее чего-то интересного, но в самый последний момент мы проехали немного на одно место, где я планировал еще поснимать и нашли вот этот вот шикарнейший просто заброшенный пансионат. Это Сестрорецкий оздоровительный санаторий, по-моему, так он называется. Вот. Сейчас же мы Здесь немного отсняли, тут просто умопомрачительные кадры сейчас будут вас ждать. Это и заброшенный кинотеатр, киноаппаратная, с кучей-кучей советских фильмов. Кстати, друзья, кто угадает фильм, в комментариях внизу пишите название фильма. Если вы угадаете его, я закреплю этот комментарий и прочитаю его в следующем э, своем, в следующем видео. Вот. Поэтому попробуйте угадать. И, друзья, кстати, хотел вас, вас попросить об одной вещи – внизу под описанием ролика либо в комментарии закреплена нам будет ссылка на мой инстаграм мы там ведем отчеты сейчас я взял все плотно за инстаграм вот. мы там ведем сейчас какие-то отчеты, вставки из моментов съемок такие бэкстейджи вот. буквально прям все онлайн делается, потому что здесь связь есть почти везде вот. И будет очень много там атмосферных крутых фоточек, так что подписывайтесь на инстаграм подписывайтесь на группу вконтакте, где то же самое, если у кого-то нет инстаграма, кто-то считает это э, бесовщиной какой-то, вот, можно подписаться в вконтакте, я думаю, вконтакте уже все есть, вот, поэтому не забываем подписаться еще на группу ВК вот. и по традиции, друзья, наливаем печеньки, готовим чай приятного просмотра я, короче... uh, на сцене Выступает, Приступает. хор мальчика одного. <свят> Больших и малых театров. Актер, режиссер, сценарист, оператор. Гений, миллиардер, филантроп, плейбой и просто парень, пикапер, в, кру... и просто парень в крутой толстовке. <свят> пикапер, да. Пикапер, заброшенный пикапер. готов к да, Заброшенный пансионат. Сейчас попробуем найти вход. Если что, я выниму стекло. Вымову. Ну а как тогда сказать? Выну. Выну стекло. Но Руслан вынимет и накинет. Смотри аккуратно здесь колодец. Прямо вот здесь. Друзья, застывшее время. Наверное, какой-то типа... А, ну это в холл был. На середине не ходи. фикусы давно 10 апреля 86 год Дом отдыха Сестрорецк угу. так. месяц и год вступления в профсоюз 69 год Алевтина Любовь Любовь Степановна Год рождения Алешина Алё... Любовь Степановна Докарь. Токарь, вот, коллега. А это же, знаешь, что? Это, это. Ты не знаешь? Гельмян, конфеты. Да, раньше такие делали. Смотри, какая она большая, это же сколько конфет тут потратили. Они еще, смотри, по цвету подбирались, типа. Тихо, тихо, тихо, тихо. Электроника 205. Родейка старая. Между год. А, 2006. Вот эти бутылки старого пива издавали. Я помню, я даже в детстве сдавал бутылки. подписчиков на этот ролик и я попробую им кусочек картошка наверно кто-то жарил потому что она все еще можно заварить Здесь вот готовят еду. Я думаю, это печь. А здесь хранили тех, кого не доели. Вон, видишь крюки? А, это. Вот это скалка. Нет, это не для картофеля ну толкушка картошку а, не, что? масло что ли взбивать а, слушай, а это по-моему шприц для этих, для я тортиков да? Да. вот они, насадочки. что, венчик что ли такой здоровый угу. ни хрена себе венчик кипец от чоповцев отбиваться можно. Тут типа шеф-повар сидел, шеф-поварил. Давай посмотрим, что они кушали. Завтрак. Яйцо. Гигое. Каши. Рисовое. Чай, сахар. Поздравляем на поздравляем с Днем рождения, желаем, чтобы люди не оставляли вам заботу. И вообще в течение долгих лет не знаем никаких вам бед. Много вам здоровья, бодрости и сил, чтобы день ни нас, ни вас не посетил. Пожелаем наших Но зачем им делать на чести? Делить на части, если все они сколько есть, заключаются в слове ⁇ Коллектив Домодых из Сетролецк. 21 августа, 197 года. Почти гумненько. У меня брат 96-го. О, овощной цех. Тут, наверное, сходка моих одноклассников происходит. Цех. тут прям наверно жесткими клубнях играет обычно стол для обработки сырой рыбы рыба сырая мясо сырое стол для обработки я понял для чего они лежат Короче, безопасно передвигаться только по столам. Ты просто посмотри на этот. Короче, даже пол это лава. Киноаппаратная. Киноаппаратная. <сосква> Второй Бобины с целыми фильмами. Ни хрена себе! Круто! Вот это кайф! Ты глянь! Просто охренеть! Просто жесть! Что по кадрам угадать фильм? Да, давайте попробуем по кадрам угадать фильм. мальчик в шапочке какой-то. карный бабай. Это просто.. Ты глянь их сколько тут. Ух ты! Это, блин, это куча, просто куча фильмов старых. Скорее всего, каких-нибудь советских. Ох. Охренеть. Фильмом. Фильм Мастат. Фильм Мастат. Тут смотри, тут название, наверное. Лекарство против страха. Страх, и ненависть в Лас-Вегасе. Слушай, раз-два-три, бобины, лекарства против страха. Это же... Да ладно? Охренеть. Это же, по-моему, эти для... А, нет, гуаши. Краски. Плакатная гуаж Это для плакатов, то есть рисовали здесь... Афиши кинофильмов. Афиши кинофильмов рисовали. Здесь остались старые афиши. просто кайф хроники храни меня мой талисман кинобаза пограничных войск это все короче военные фильмы это все кинобаза пограничных войск большинство из них И нет худо без добра Вот тут вот сидел человек, отвечающий за просмотр фильмов. Вот сюда вот выходили, значит, с той стороны кинотеатр. Сюда выходили. Вот кинотеатр. сиденье куча покажите город Липецк. город липецк находится вот здесь вот так а где у нас алтай алтай находится вот здесь вот я оттуда ясенка знаете где он? Вот так она где-то вот здесь на самом деле вот тут по-моему. наверху вот где-то вот здесь да ну и где он находится? Да. Он oh Я наверное рисовали этими красками, которые мы здесь нашли. Вот жаль, кинопроекторы скрутили. Вот здесь стояли кинопроекторы. И человек, который запускал фильм, он должен был все время следить, вот здесь вот сидеть, и следить, чтобы пленка там все нормально было, чтобы фильм все время показывали. Жаль, выломали, скорее всего. А -а -а -а. Ты глянь, что мы отпустили. Пробел заело. Центр. Гля, у нее тоже раскладка квартиры. <смех> <смех> <смех> <смех> ну да, это квартира по-английски. Кто помнит старый советский фильм «Укол зонтика» называется, или «Смертельный укол зонтика» как Скрипят, блин, мрачно. Мужская душ. Здесь уже вот жили люди. Лампочка рабочая. Вопрос, есть ли электричество, мне кажется, не так. Радио. Что за радио? А, нет, тем. Это холод кинотеатр, скорее всего. диска шар Смотри. Диско-шар. Снимай, Горизонтально. Опять магик. Класс. А вот здесь кинотеатр. Занимайте места согласно купленным билетам. Заброшенные кинотеатры имеют какую-то свою атмосферу такую интересную. Да. Ха. Ага. Ленинградский завод, оркестр, поле Мория. Говорите тише, пассажир под дождем, мужчина и женщина, мелодия моего сердца моего сердца. встреча 100 тысяч песен та та <Слых> Ру, смотри, смотри, смотри, смотри. я уже увидел. Зрители. Зрители. Это же пианино пинали просто ногой. Просто развалили все пианино, блин, козлы. Для таких личностей отдельное просто место в аду. Слышишь это? это? хоррор Запиши на свой звук, Потому что у меня ни камера, ни рекордер не передаст Эти звуки просто надо вставлять в видео. Там Какой-нибудь сталкер, другой такой. Та -ли -ли -ли Игра такая. Я бы так об***ался, честное слово. Я бы бежал бы уже отсюда. Вот такой вот, ребят, получился выпуск сегодня. Сняли такой достаточно. Блин, шикарно. Санаторий сюда нужно еще вернуться, потому что мы один корпус всего прошли. Тут еще здание есть, еще здание есть. Я думаю, мы вернемся сюда еще не раз. Надеюсь, вам, ребят, выпуск понравился. Обязательно напишите, что понравилось в комментариях. Что зацепило? Какие эмоции вызвало это все? И я думаю, я, скорее всего, верну рубрику «Комментарии», буду зачитывать самые интересные комментарии. Из этого выпуска я зачитаю комментарии «Самые интересные» в следующем. Возможно, также распечатаю их где-нибудь, оставлю. Потому что эта рубрика крутая, и многие просили ее вернуть. Ну а сейчас, друзья, не забудьте поставить лайк этому видео, поделиться с друзьями, если вам действительно что-то понравилось. Также у нас есть Instagram, который будет закреплен в комментарии ниже. И группа в ВК. Подписка на это все на вашей совести. А знаете почему? Потому что хейтеры, они никогда не забудут поставить дизлайк. Вот если им что-то не понравилось, они обязательно поставят дизлайк. Но те, кто канал смотрят, те, кому все в принципе устраивает, редко ставят лайки. Поэтому не будьте как хейтеры. Точнее, будьте как хейтеры, только наоборот. Не забывайте поставить лайк. До новых встреч. Пока-пока. Светлана, пока. что вы можете сказать о сегодняшнем польском нахожусь? Это просто оху... Детская игровая комната. Ах, три, медь. 10, 10 рублей в сутки, боже! Это на всю жизнь сейчас можно купить себе телевизор. Знаешь, такое ощущение, что эти да. двери одновременно все открылись, и все люди одновременно просто вышли отсюда ушли. О, старый рекорды. Функция двух кассетников, знаешь для чего? Mm -hmm. Запись. Да, с одной можно кассеты переписывать на другую. Псинка.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 Мама до сих пор, кстати, не знает, где этот псина. Какого будет журнала? Июнь 2005-го. <связь> А здесь хранили тех, кого не доели. Киноаппаратные. Бабины с целыми фильмами. О, ни хрена себе. Ёкарный бабай. Ну, покажите нам, пожалуйста, Санкт-Петербург. Где он находится? Да. О май гад.